Здравствуйте, я Наталья Некрасова соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Начинаем с вами вязальный марафон ЦИПа. И сегодня у нас первая часть. Первая часть, на которой мы будем делать основную подготовительную к вязанию работу. То есть наша задача подобрать пряжу. У меня это кросберт Бразилии, пехурка. 500 метров, 100 граммов. Как видите, ярко-желтого цвета, потому что цыпы, цыпленочек, мы будем вязать желтенькое платье. К нему идет дополнительная нить. У меня это молочно-белый цвет, он немножко потоньше и хорошо. То есть это отделочная дополнительная нить. Ее надо совсем немного, поэтому покупать какую-то особенную пряжу не нужно. Буквально нужно немножко отделочной пряжи. Цеплячий цвет, мы решили, что молочно-белый такой молочно -белый, будет подходить в качестве отделки к желтому. Вяжем расчетный образец, потому что любое платье, любое изделие на вязальной машине вяжется под расчет. Я вам буду показывать, как мы будем рассчитывать каждую деталь. Но для того, чтобы вы рассчитывали размер вязания по своей пряже, нужно свою собственную петельную пробу иметь. Поэтому вяжите образец у меня он небольшой, но в принципе достаточно, потому что вязать мы будем на куклу. Размер маленький и образец у меня 40 петель на 40 рядов. Как измерять и как делать правильный образец? Вы видите, он у меня об... желтый цвет ограничен контрастным цветом серым и петельными столбиками пустыми, для того, чтобы мне не пришлось высчитывать краешки. Итак, у меня 40 петель от точки до точки. Измерение всегда проводят в середине полотна. Здесь 8,7 см по рядам. И, здесь, если правильно положить, 14 сантиметров по петлям. Делю 40 на 14, у меня петельная проба, 2,86 петель. И 40 делю на 8,7 см, 4,6 рядов. Плотность вязания семерка. Все указываю, ничего не забываю, потому что... В процессе вязания, а, марафон будет долгий, в процессе вязания марафона вы будете вязать еще какие-то вещи, вы можете это просто забыть. У нас всегда будет под рукой запись с петельной пробой, будут записи с пометками и с а, какими-то дополнениями, которые мы будем на протяжении всего марафона оставлять. Закончили марафон, будете вязать для своего ребенка такое платье, эти записи вам пригодятся, не выбрасывайте. Итак, Задача сегодняшней части – подобрать пряжу, сделать петельную пробу, то есть провязать расчет и выполнить петельную пробу. Присылайте фотографию того, того что у вас получилось, собственно, того, что увидите на экране, пряжу, расчетный образец и петельную пробу с указанием всех этих данных. Фото прислали и домашнее задание первой части марафона ЦИПа считается выполненным.